Сегодня в ролике. Мы вернемся в 2018 год. Приятного просмотра! Поза орла принести счастье. Блин, главное, чтобы он скрафтился. Да! Все, найскрафт! Найс крафт! 120 тысяч! Есть! Не найс! Ну да, это читаем, окей. Десяточка есть! Найс! Статряковский! Все это ГГ, это, это реально ГГ. Я тут спал, кстати. Я не знаю, это видно или нет, но вот, что все заправлено, не заправлено. Все, на этом можно ролик заканчивать. Давай, завершай шарманку. Всем привет! Вы видите эту кофту? Кстати, смотри, как я похудел жестко. Я раньше на массе был, ну, такой, хотя бы она была, сейчас ее нет. В общем, кофта, да, и это, это предзнаменование крутого контента. Часы, кстати. Я надеюсь, вы понимаете, чему эти все атрибуты. Если вы понимаете, значит, вы прошли проверку на Алда. Вот тебе подарок в школе, карандашик. Хотя, если ты Олд, то, наверное, ты уже не в школе. Какое же тупое начало ролика у человека получается. В общем, эта кофта набирала реально много просмотров, эти часы тоже. Это времена, дорогие друзья, кейс батла. Да, вы просили, мы будем снимать. Ой! Надеюсь на лайки Будет много лайков, будет еще КБ Реально, поддержи человека лайком И самое главное, можешь подписаться и переподписаться на канал Это будет вообще вот так здорово Может быть, поможет каналу Но главное, напиши комментарий, в котором больше четырех слов Потому что это тоже продвигает ролик в топ Короче, лайк, комментарий, четыре плюс слова И переподписка на канал И все у тебя в жизни будет хорошо Короче, полетели в рейтинге, давай, погнали Конечно, вставочка с Твичом Привет, огромный, спасибо брата и Твича, что поддерживает смотрите. Сейчас день через день начали стримить еще активнее с новыми силами. Если ты хочешь попасть на прямые трансляции, ссылочка на Twitch в описании будет. У нас уже 1600 фолловеров, как это здесь называется. Короче, спасибо за поддержку. Ссылка на Twitch в описании ролику. Парам-парам-пам. Меня на Твиче прям задолбали с этим человек-человек, человек-человец, человек, Станислав. Э, когда КБ, когда КБ. Реально, заходишь вот так, сидишь на кайфе, круче слоты, и тебе типа, а где КБ? И ты такой... Вы мне... Надо еле уже с этим КБ Но просите, сделаем 48 тысяч на балансе, это без промиков Да, мог заюзать, но я считаю, что Ну да, такое предупреждение Типа, заюзаешь промик, будет хуже падать Хотя, кому я обманываю? Я ютубер, мне никогда не будет плохо падать Обгрейд, Я сегодня хотел до дойти, но все-таки хочется бы вернуть 2000 далекий, 18-19 год И скрафтить драголор, как мы делали ранее Заранее, блин, я в миллионный раз тебя попрошу Поставь лайк Очень много народу просило КБ Давайте сделаем человеку хорошее настроение 48 тысяч деп, сразу поехали с бесплатных кейсов Конфуз, это круто, ставим лайк по звуку. Главное, чтобы было гуд, потому что все-таки 48 тысяч деп. А, можно, кстати, по несколько раз кейсы крутить. Я уже даже забыл. А раньше на КБшке... А, подожди! Я просто сел и, и такой, знаешь, я короче... Бля, я дебил. Я перепутал. <ф> Боже, ты лол. Это кек. А, как говорят говорит молодежь, это кринж. Кринж. Но это называется кринж. А, я перепутал и думал, что это типа фри-кейсы. Это кейсы за бонусы. Все. Я сижу и такой, типа, о, уже четыре раза открыли, я сайт забагал. Я гуар тем временем. Кстати, кейс Батл, к слову, неплохо показал себя в проверке всех сайтов. Если не смотрел, посмотри. Там мы вывели, по-моему, с Депа 3000. Что-то да даже можно сейчас посмотреть будет, почему нет? Сейчас посмотрим. Там точно была 100 кВП вроде нож. Ну, короче, КБ показал себя с хорошей стороны. Пиши, кстати, чего он сейчас на отдаче, нет, потому что ну все-таки язык блин, прикусил. А, ультрафиолет сказали, Соломолеку мы улетели в неизвестном направлении. Блин, реально прикусил язык, мне больно. А вот вы говорите, да, что ой иди на завод. Откуда деньги? А подожди, я что-то не вывел. Стой. Откуда бабки? Откуда 2700? Ладно. Откуда бабки? Откуда? Ну не знаю откуда. Что за... Откуда деньги-то, блин? А, это я кейс открыл. Слушай, я реально больно... Или... Что, откуда деньги? Я не понимаю. Кейс Сапфировый. Да, это бесплатный кейс, похоже. Я прикусил язык. Вот говорите, Динозавод. Вот она травмоопасная работа ютубером. Реально прикусил язык? Мне больно. Кринж <смех> Я сегодня, я реально, мне нравится так это слово Просто когда дед в виде дяди человека Говорит это слово, наверное, это максимально Звучит, странно, глупо И как это называется, испанский стыд 100 uh, бонусных поинтов И тем временем плюс 50 рублей На баланс, круто, вау, офигенно И ночные операции допом, вылетело круто Короче, 50 тысяч рублей О, окей, окей Блин, мне так и хочется набрать На этом ролике много просмотров С вашей помощью мы это сделаем Бедному человеку нужно много просмотров. Ну реально, давайте бэкнем, типа, предыдущие времена, я вот Рокфеллер за 30 тысяч круто, ну. А реально, давай, Тарицка, 20 тысяч останется. Глупо, чего вообще тут по наполнению? Осторожно, бля! Это, мне кажется, знак. Ну ладно, короче, что, давай делаем. Да, в позу орла сейчас, конечно же, конечно же, так. Запись идет, камера пишет, звук тоже, очень сильно ребит кофточка. Реально, она мне такая большая стала, надо спортом заниматься. Хотя я вроде набрал, почему она так на мне висит. Дорогие друзья, напишите, не разбираюсь Погнали, короче 30 к позорла части здоровья 20 тысяч на балансе остается есть нет не до смеха а чё все Ну чё, так так же как э, это хуево, да это короче кто смотрит стримы мы также покупаем бонуски в ментале блядь. не смешно честно говоря тильт небольшой я не хочу проигрывать деньги я очень много на самом деле за последний Не райс Плюс 5000 а, а чё я так радуюсь? Я просто много на стримах в последнее время сливаю И еще и если здесь сольем 48к Будет вообще не, неприятно А чё-то, наверное, мы зря, да, по дорогим кейсам пошли? Но, блин, вы, наверное, хотели посмотреть это в виде Такого контента Б, А почему он нас сливает? Слушай, мне, мне страшно ну вот реально, а что он вообще ничего не дает. Слушай, ну мне очкова, короче, жестко. Прям. Давай-ка мы апгрейд сделаем. Я не знаю, сегодня вообще апгрейд на АВП-то будет или нет. Планируется или что-то как-то. Ну, прям жестко. Ладно, у нас на балансе давай сделаем 10 тысяч. Слушай, мне страшно сейчас. Я не знаю, как тебе, но деньги-то мои, как бы тебе, наверное, без разницы. Но мне очень очень страшно. Что, давай сделаем десятку? Прикинь, сейчас апгрейда не будет. Ну хотя мы слили, шансы должны там в говне быть. Ну да, это читаем, окей. <къем> Десяточка есть. Но у мне очкова. Вот я сейчас по эмоциям, наверное, заметно, что типа. Немного спад настроения Фу, эти дни, может, начинаются у человека Слушай, МБ рискнем Не, да, позор Давай реально рискнем Тут появились дорогие кейсы, но ну, надо их открыть Я очень боюсь, что сейчас будет минус, мне очень Найс! Статрековский А, это небольшой, это окуп, но это небольшой окуп, подожди 8К всего Ладно, 28К, в принципе Слушай, ну мне очкова. вот реально, мне страшно Я сейчас буду говорить это бесконечно, мне Ой, неплохо, мне очень страшно Ну, блин, ну, типа, мы в минусах сидим, у меня ножки задергались Очень сильно Ладно, давай-ка и поскольку мы можем сделать 20к... Ну, не 20, давай сделаем 18 тысяч. Это шанс будет побольше. Неважно, какой скин нам не дейл надо отсюда забрать по итогу. Вот. Вот такой вот хороший шанс у нас есть. 50%. Найс. Nice. Все. Хорошо. Хорошо. Ну, блин, но ну мы в минусах сейчас. Это, конечно, все круто, но мы-то в минусах. Окей, окей. 46 тысяч. Ну, кстати, в ноль. Уже в ноль, уже в ноль, тихонько уходим, все продаем это дело. Так, давай-ка как, как в старые добрые сейчас сделаем. Как в старые добрые времена. Постом подкрываем кейсы, кровавый спорт. Ну, это нам не интересно, а купимся, если не окупимся, это типа вообще не важно. Сделаем пару а, open кейсов, чтобы, короче, подслить на апгрейдах и сделать какой-нибудь а, заходной проходной апгрейд. Короче, я предлагаю слить три скина и сделать заход. На 10 тысяч по. Ну давай по будем фигачить. Типа, можно вот так вот, по 15 Если зайдет, это кал, ну, но это, это, это, это кал Это очень неприятно, потому что у нас шансы в говне Ну все, забейте Мы сейчас ничего не скрафтим Все, это гг, это, это реально гг Сейчас надо будет сливать деньги Ну это гг, пацаны, я вас поздравляю, это good game will play Ну типа, это все, это забейте Если мы сейчас вот здесь сольем, может, потом можно сделать 1030 из 10 Бля, я уже подумал, что ну, он знает какая. Не, все, все, тут, тут вообще без вариантов. Тут просто без вариантов. Мы можем сейчас, знаешь, тысяч, ну, 25 сделать. Не факт, что получится, но слив опять же сделали, оформили. Бля, не знаю, короче, не страшно. Но чисто баликом не будем бустить. Если что, если будет слив, будем сейчас рисковать, значит. Это слив, да? Ну окей, это крафт. Ладно. Я... Меня... я по шансам не понимаю, что сейчас будет происходить. Я вообще, типа, ну я, блядь, я не знаю, что будет по шансам. Косарь, косарь слив, это небольшой. Я не знаю, что я сейчас делаю, я начал сильно переживать и просто... Блин, я начал переживать вот по поводу 48 тысяч. Ну, потому что в последнее время до хера сливов было. Хорошо, давай еще сейчас сделаем один слив и будем делать проходной апгрейд. Ну, заход... заходной уже. Проходной мы делаем сейчас. 20%. Если не зайдет, с 25 тысяч можно будет делать 1070-60 спокойно. Все, найс. Nice. Это... Это... Это... Так, а здесь можно делать уже спокойно апгрейд С 25 тысяч делаем полтинник, это 70 тысяч будет Да, давай сделаем полтинник Но он должен зайти, но он типа, он обязан Если не зайдет, но это все, это Это ГГ, походу Блин, это хуйня но сейчас, сейчас любой. Вот я, ну, долго открываю на кейс батли, Я примерно понимаю, как должны работать шансы Если сейчас будет слив, это, мы в ну, это пиздец Мы выговнили себе все, что можно Давай в позу сядем, потому что если не зайдет Ролик, ну, все Это реально гад, -гад, -гад гейм Ну все Да деб, Не, очень обидно Ну, это обидно. Ну, это очень обидно. Okay. Проверим тактику с 1000 рублей... Не, все пиздец. Ну это обидно, блядь. Ну типа, мы даже апгрейд никакой годной толком не сделали. 48 тысяч просто въебали. Это ебаный 5-7, блядь. Срался шанс. Ну да, все кайф. Пиздец. На самом деле я же шел на паузу и я хотел сделать, короче, дадеб. Ну типа, реально, я хотел дадеб на 1010 и понуть апгрейд на 10%. Ну, такой ролик. Мне... Ну короче, подержи лайком. Если реально хочешь КБ, это слив бабок. Я устал. Но, ну, по факту, я сейчас буду жаловаться. Поэтому, если тебе не интересно, где, сколько сил можешь выключать. Ролик основной основной видос закончился. Ты ждал каб бы он вышел. Вот сейчас, кому интересно, мы на Twitch сливаем деньги. Каждый стрим это тысяч 1015. А если до депа я это часто делаю тысяч типа, 2025, может, ну до 20 не доходили, до 20 доходили. Короче, каждый стрим это слив в последнее время. Плюсом был еще слив на топ скине, не маленький, тоже по депу, и здесь слив, на самом деле я подустал. И сейчас тебя реально попрошу, но ну, в миллионный раз насколько бы это уже не поднадоело, поставить лайк 48к. Может я что-то не так делал. Короче, но ну, если. Если мы наберем лайков, если мы реально наберем хотя бы 20 тысяч просмотров, для меня сейчас просто, ну типа, чё, 20 к я сниму еще кейс-батл на, на жесткую проверочку и хочу открыть, какой здесь кейс. Сам дорогой. Он стоит тысяч, по итогу я кого не открыл, по итогу так и не открыл, короче, если что, откроем, ну, если вам эта идея нужна, в общем, всем спасибо, ладно, не буду долго ныть, спасибо, крутой ролик получился, ну, не, видно, очень сильно, очень сильно, вот, ну, ты поделаешь, меня тильт немного, ладно, всем спасибо, это был старый добрый дядя человек в кофточке в часах, ой-хей, всем пока.